Да, что заявлено, у вас? Есть того, что вы здесь у вас? Нет. Я да, да, да, да, да, да, да, Вы, меня Лёва зовут. Лёва? А вы где? <к globalization> Есть, что вы нет документов нет, но Зам, вы мы, меня видели. Я думаю, что вы не Михаил Лидин. Ну, вы же со мной договаривались на сегодня. на 7 и Я договорился с Михаилом Лидиным, но я хотел посмотреть, что это не Михаил Ледин Есть документы, что вы именно а Михаил вам, вам нужен мой паспорт или что? Ну вы покажите, что да, в паспорте написано Михаил Ледин Если вы Михаил Ледин то заходите. Хорошо, хорошо. Паспорт, я не знаю, почему я должен вам его показывать. А Может, даже небезопасно, показывать незнакомым людям свой паспорт. Но мне не нужно ваши там паспортные данные. Я хочу убедиться, что именно вы ими хвиллидер. Хорошо, мы хотим убедиться, что вы обладаете чем, что декларируется. В частности, вы можете при... предъявить доказательство бесконтактного убийства. Дробовик. Не, если не можете, пожалуйста. Если <реш> спорил, то это не так страшно. Сейчас, секунду. А куда в один? Сейчас, сейчас, сейчас. А вот не хватит не полковник. Ну, куда сейчас Нет. Мы интернет-общественно общества скептиков города Москвита. Как вы называете? Да. Да. Что? Что поедет? Да, брат. Интересное сообщество, скептиков. Как вас зовут? Михаил? Я, Михаил. А вас? Хорошо, ну. а что, вы как отношения имеете? <связывается> ну, ладно, хорошо. <связывается> я хотел даже начал, убедиться, что вы являетесь Михаилом Лидимом. <связывается> если, <связывается> если у вас документ, что вы Михаил Михаилом <связывается> Ну я очень склонен воспринимать от вас это как отказ. <связывается> Нет, лично, лично вы. У меня была договоренность с Михаилом Лизиным. Я а -а -а. его пока не видел. Ну, вы ну, паспортные паспорт, данные не видели, не, не видели того человека, который ВКонтакте. Я человек, который представился да. Михаилом Лединым. Значит, начнет контактного действия. Значит, у меня будет конкретно разговор с, с Михаилом Лединым. Я что его пока в глаза не вижу. Покажите. Вот он, перед вами. Так, давайте так. Я сейчас покажу документ. Могу сказать, вас да не надо, я вам верю, что вы один старую. Я докажу, ну как, может какой-то двойник? Я вам верю, что вы а один Нет, я вам не верю. верю. Хорошо. Да это не человек, которого не отношали как как Ладно, я, я с вами разговариваю, говорю. вас как зовут? Сергей. Сергей? Сергей, пожалуйста. Паспорт что я Сергей? Нет, во-первых, давайте мы так. немножко культура. Нет, мы имеем культуру. Для начала. А кто вы? Большая разница. Смотрите, сюда пришли провоцировать? Нет. Почему нет? Мы только что провоцировали? Нас пригласили, вы пришли. Вы написали, приходите, приводите. Я написал Михаила Лидеру. Я его пока не вижу. Да. А где Михаил Лидеру? Хорошо. А как вы уверены, что вы написали именно Михаила Лидеру? Как Я была договорена с Михаилом да. Литином. Я хочу убедиться, что ты домашний литература. Я же буду убедиться. Сходится это видео, в котором вот я фигурирую. Мне не надо показывать видео еще раз, молодой человек. <сёк> я, я буду, буду разговаривать. Я пригласил Михаила Литина. Вы увидите очевидный сход. не нужен паспорт, чтобы вы там ни двойник, ни но У меня есть паспорт. Я готов продемонстрировать. Не нужен демонстрации вашего паспорта. Я не заявитель сейчас. Не нужен демонстрации в контактную УВ. Я Михаил Видим, представитель общества Скептиков, который здесь также присутствует. Так, ладно. чтобы вы являлись У нас есть группа в Контакте. Пожалуйста, заходите туда все ерунда. Покажите ваши документы, что вы являетесь представителем группы, зарегистрированные в Москве. Как вы сказали, нормальная группа? А требуется официальная регистрация? Естественно, Официальная регистрация нет, я, она в... раз, раз, раз. я а, понимаю. Она же в Я понимаю, что вы не вручную... хотите нет, нет. Нет. Нет. пока. Нет, не мурить. Пока что это похоже на сборище студентов, да. которые пришли... Так, в... В... Короче, ровно, я не покажу вам... А в чем? Крупно. Ну, снимите. Теперь снимите вот это лицо, похожее на Михаила Лидина. А, все-таки похоже. Похоже. Все-таки похоже. Это ли ну, я что-то сомневаюсь, ну, уверен, я что вот это похоже. Мне кажется, вот посмотрите, мне кажется, нос, нос, нос началось, посмотрите. А еще смотрите, а немножко один из дорог демонстрирует. Смотрите, посмотрите. Мне нравится, это не Михаил, это, это, это, это не работает. Это не, это не работает. Вот посмотрите, возьмите. Вы ведете себя странно, стран, человек не может продемонстрировать бесконтактные воздействия. Слушайте, а дайте ка я на глаза посмотрю вот Хорошо, сюда. Ну, не надо посмотреть. Мне кажется, этот глаз, у них -ка, не кажется, вот это не ну не фильм на видит. Ну давайте-ка. Не надо проводятся. Ну-ка, ну-ка, так молодой человек. Дайте вы меня погоняете. Ладно, вы будете доказывать сюда. начала. Вот, все. Фексировано. Зафиксировано. Заснировано. Заснировано. Заснировано. Заснировано. А, а, а теперь, да, да, а теперь, когда, до сюда, сюда. А, а, сюда. а, а теперь, когда придете, опа, опа. Страшно! Василий, старого ты меня отпадает! Ладно, выходит, все, выдайте все. Встреча. Встреча с вами конкретно будет. Не чувствуете? с вами. Будет Мы встреча. Будет встреча. Я пригласил Михаил Лидина. А где он? Вы вот он. Где он? Нету. документов. А нет, я хочу еще думаешь, раз убедиться. Да, Смотрите вот на камеру. Мне кажется, вот на видео, на видео, это не тот человек. А Смотрите. Мы не совсем ввиняемы, если честно. Что, вы Я, так... Вы Я, Я так понимаю, понимаю, что мы сегодня не добьемся. А, а чего вы не хотели добиться? Демонстрации. Просто покажите. Ну, пройдите, знала спокойно. Хорошо, давайте пройдем. У вас кашлят документы для начала. Чтобы вы понимали, что да это а, нет. Документы а, для этого не, не нужно. Как, как это не нужны для этого Вы пришли на встречу. У нас конкретно была договоренность с Михаилом Лидиным. Я его пока не вижу. Вы можете сказать, есть ли где-то здесь среди нас Михаил Лидиным? Может быть, скажите, пожалуйста. я. Я посмотрите, что ну, Лидина. Ваша Миша. Миша, Лидина. А этот мальчик, этот мальчик где? Кто это? вообще Как вас зовут? Молодой человек. Михаил. Михаил Вы только подвергаете Мы подвергаем сомнению тому, что в один занятие просто. Мы пришли, нас пригласили, мы пришли. Пусть Все. Но, знаете, что просто я молодой человек хочу сказать, вам вы очень повезло. Если бы вы были по Михаилу Лединым, вы бы сказали, ну, возможно, вы отсюда не ушли бы. Ну, а так, ну, не знаю, может быть, вы растворились бы. Может быть, ну, не надо... прошел, покажите, что как, как человек может раствориться. А уцелел еще когда вы возможно? придете и первично... Вы скажете, что вы, Михаил Лидин? Нет, нет, нет. Я, нет, я сразу буду... растворюсь. Я буду... Вы сразу растворитесь. Я... То есть условия начала. Да. Все понятно. Для бесконтактного да, боя нужен пастырь сначала. Нет. Для начала нужны бабки, которых у вас нету. Первое. А второе? А за что? Ну, а за что? Для начала? А... Ладно, ладно, не надо, не надо. Давайте. Не надо трогать человека. Нет, нет, нет. Человек сюда пришел. Снимите, снимите, снимите моего друга да, лицо, похожее на трогу. Михаила Лидина. Снимите. Не надо меня трогать. Снимите, снимите, снимите. Ну, ну, ну, не трогайте, давайте давай, сюда, ребят. Против воли человека. Что вы делаете? <связываем> Вызвайте полицию, сделайте вот декларацию. полицию, пускай просто До свидания, все, все. все ребят. Пока-пока. Вы срываете просто занятия, Вызвите вот пожалуйста. и все. Больше ничего не делаете. Всем пока. До свидания,